Доброго времени суток, друзья. Сегодня у нас действительно ответственный день. Мы все пришли в компанию, мы все поверили в эту компанию, мы все увидели какие-то для себя мотивирующие моменты. И теперь люди приняли решение, стартанули, купили пакеты и хотят точно и ясно понимать, что здесь является мотивацией, за что здесь платят деньги. Мы как раз сегодня разбираем маркетинг-план. Это очень важный момент. Маркетинг-план у нас действительно необыкновенный, я вам так скажу. да. Он действительно продуман очень хорошо, он действительно в себя вобрал много мотивирующих элементов. Я хотел бы сейчас вам как раз и показать составляющие мультисистемного маркетинга. Не зря вы здесь видите шестереночки, не зря вы видите здесь наш знак изи-бизи, да? потому что все... Все друг к другу, неважно, откуда вы снте, все начинает вертеться. Все так с друг с другом взаимосвязано и подхватывает друг друга на разных этапах, помогает друг другу. Да. У нас четыре модели маркетинга в одном: это unilevel, линейка, да, называют в народе, это матричный маркетинг, это дельта-маркетинг и бинар. Почему мы именно приняли такое решение, что совместить, сделать такой комплекс, да. Потому что на сегодняшний день есть позитивные моменты, хорошие моменты в одном маркетинге, есть в другом, есть в третьем, есть в четвертом. Но этого было недостаточно. Где-то у людей были вопросы, где-то у людей были пожелания. А вот если бы так сделать, а если бы так сделать. И мы это сделали, мы вам покажем сейчас в процессе маркетинга, мы разложим это все. Еще немаловажно 100% сеть. Еще один момент. Это очень важный момент, потому что это последнее время, это маркетинги нового поколения, где компания абсолютно не берет себе ни копейки. Это звучит невероятно, это звучит неправдоподобно. Для многих это не складывается у себя в уме, люди не могут это сложить. А вопросы задают, а как вы зарабатываете, да? а о чем вы зарабатываете и прочие, прочие моменты. Да? Вот. Мы лишь реш... нашли выход с положения и вы в последующем узнаете, почему именно мы так сделали. Отсутствие условий по квалификациям и статусам. У нас нет статуса. У нас нет месячной квалификации. Каждый месяц закрывать квалификацию. У нас нет каких-то специальных маргинальных винтов закрученных, чтобы меньше получали структуры, а больше получала компания. У нас этого ничего нет. Вы заходите в маркетинг один раз, закрутили колесо и поехали. На вас работают Четыре составляющие, друг другу помогая и друг друга усиливая. Начисление бонусы в маркетинге работает в режиме здесь и сейчас, моментально. То есть не надо ждать месяц, не надо ждать понедельных выплат, не надо ждать каких-то там еще дополнительных услуг. У вас пришли деньги на кошелек, пожалуйста, выводите. У нас 18 источников дохода, все эти четыре маркетинга дают 18 источников дохода отсутствие ограничений по выплатам, это тоже немаловажный вариант, потому что есть, многие могут сказать, ну как же, у вас же бинар, а бинар это уже ограничение, там понедельное или еще что-то. Нет, мы здесь тоже сказали новое слово. Да? И естественно, покупка продуктов и вывод бонусов у нас в криптовалюте. Еще один момент, это в биткоинах, в эфирах, в дашах. То есть в последующем мы планируем именно подключать самые развивающиеся э, криптовалюты. Начнем с первой рассмотра, первого маркетинга, это линейка. Сила, сила линейки заключается в том, что вы, как активный человек, пригласив 5 человек и помогая им, спонсируя, вкладывая в них свое время и знания, помогаете своей первой линии строить своих 5 э, первых линий, 25, да? Эта модель, она классическая. Многие проходили эту модель, многие знают, как она работает. И многие знают, как можно быстро, если хорошая дубликация налажена, как можно быстро поднимать за несколько месяцев тысячные структуры. И вот представьте, что мы взяли линейку на пяти уровнях. И до пятого уровня вы можете разогнать до трех, на пятом уровне 3125 человек. Еще одно преимущество этого маркетинга, что на последующей линии, то есть первая линия вам платит сумму определенную, вторая линия в два раза больше. То есть вы понижаетесь по линиям в глубину, а у вас каждый раз в два раза увеличивается отдача. То есть это очень важный момент. Потому что мечта многих сетевиков, линейщиков, чтобы со структуры, с глубины приходило больше денег, чем с первых линий. Потому что они прекрасно понимают, что это такое когда общий товарооборот, это позволяет, это есть стремление, есть желание увеличивать товарооборот, да, помогать людям. Естественно, почему мы выбрали вопрос 5 линий в глубину, потому что из опыта, известно, любого можете спросить опытного сетевика, он знает, что расширение практически идет до этих уровней, и нужно уже дополнительно, какие-то усилители и какие-то применять дополнительные мотивационные моменты, чтобы внизу дальше развивалось без вас. Да? Вот. Но до пятого линии все время идет расширение. Возможности этого маркетинга на пяти уровнях, на 3125 человек, все вместе, одна только шестая, и, вернее четвертая и пятая линия вам дает 220 тысяч долларов. То есть вы можете перемножить эти цифры. Цифры взяты в эквиваленте к биткоину. Биткоин мы просчитывали 6000 Он сейчас будет вверх-вниз подниматься. Сейчас идет вверх, обязательно будет коррекция. Вот И мы смотрим цену в биткоинах. Это, но для того, чтобы вам легче было просчитывать и смотреть маркетинг, мы это сделали, поставили вам в долларах. Да? То есть смысл и принцип вы увидите. Удвоение, вы можете здесь поставить тысячные сатоши на это место, да, и вы получите э, тоже также в, в процентном соотношении такие же результаты, как и те, какие мы вам в долларах показали. То есть пять э, человек на, э, умножить на 4 доллара – это 20 долларов, 25 на 8 человек – это 200 долларов, 125 человек на 16 долларов – это 2000 долларов, 625 человек на 32 доллара – это 20 тысяч долларов и 3125 человек на 64 – это 200 тысяч долларов. Это сила этого маркетинга на пяти линиях с нашими ценами. Следующий элемент – это матрица. Что здесь в ней интересного? То есть это матрица 2.4.8, 14-местная. Заполнение матрицы идет... Заполнение матрицы и дельты идет с левого направо в первой линии, первый, второй, третий человек становится под первого, четвертый через одного, пятый еще ниже. Здесь пятая денежная линия. И по заполнению последней линии, да, начиная там, с пятого человека и дальше, здесь как раз эта денежная линия. И отсюда идет к вам и реинвест, и апгрейд. Это что означает апгрейд? Это вы покупаете следующую матрицу, я вам покажу на следующем слайде. Покупаете следующую матрицу, более дорогую, и открывается новое место в предыдущей матрице. Давайте рассмотрим пример. Если у вас есть три человека команды в первой линии, это очень важный момент, да? в линейке они между собой не перемешиваются. Но благодаря именно сочетанию линейки и с матрицей, да? Этот момент дает возможность вашим людям, вашей команды, вашей первой линии перемешиваться в матрицах. Допустим, первая линия встала сюда, вторая линия сюда, третья под первую линию и так далее. Да? Это дает дополнительную мотивацию для того, чтобы даже для тех людей, которые сейчас встали в систему, мало аргументации, или еще нужно какое-то время, да, чтобы еще не поняли всю суть этой системы, да? но они видят уже, они зарабатывают деньги, они уже принадлежат команде, они видят уже, что в команде другие, уже не, неизвестно, откуда люди приходят и работают, и они понимают, что в команде намного интереснее работать и намного больше денег. Да? Именно 12 долларов у нас здесь вход, в эквиваленте опять же, да, биткоину что означает что вы занимаете место в линейке и в матрице таких у нас 4 матриц все время повышающих и 4 линейки связанные блоком с матрицами вот эти вот именно этот блок он очень хорошо работает он показывал уже себя хорошо во многих проектах да были просто разные функционалы мы их доработали эти функционалы мы посмотрели как наилучшим образом расставить цифры, чтобы они работали и мотивировали, это немаловажный вопрос, чтобы вы получили максимальную прибыль от своей работы. Максимальную. То есть представьте просто на секундочку пример. Если вы заполняете слева направо и сверху вниз, у вас нужно 7 человек, раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, чтобы дошло до денежной линии. Седьмой человек платит вам. А при нашем распределении пятый человек уже платит вам. То есть это на 40% быстрее приходите уже, или там на 30% быстрее приходите уже к деньгам. То есть скорость получения денег у нас выше. Благодаря такому распределению. А для новичка это очень важный момент. Если вы хотите, мы алгоритм покажем вам дополнительно, как распределение идет в матрицах и в дельтах. Это первый человек. Слева второй человек справа, третий человек внизу, четвертый под вторым, пятый идет под третьим, шестой идет под четвертым, седьмой идет наверх, восьмой под седьмым. Вот здесь девятый, десятый. Таким образом, вы этот алгоритм увидите. Это специально сделано, такой алгоритм, ну, чтобы именно заполнялись равномерно, не было пустот и заполнялись равномерно и в той и в той стороне матрицы э, люди. А в дельта-маркетинге, что такое дельта-маркетинг? То есть представьте, что это линейка на трех уровнях. Это та же самая линейка на трех уровнях, с каждого человека вы получаете, только она вот в такой форме, в изогнутой. Это очень интересный момент. Но, но есть функция перемешивания структуры. Это тоже немаловажный вопрос. То есть вы здесь можете перемешаться с командами, с параллельными командами от вашего спонсора, а в свою очередь спонсор идет за своим спонсором, а значит вы перемешиваетесь и с параллельными командами во всей компании. И чем быстрее вы работаете, и чем а, быстрее вы закрываете свои циклы, больше людей приглашаете, тем вы чаще перемешиваетесь с другими командами. Вот здесь вот двойная такая мотивация идет. Да? А с первой линии платится 15%, со второй линии 20%, и с третьей линии 65%. Таким образом, 100% таки распределяются. Дельта маркетинга вот у нас их 8%. Следующий элемент это бинар. Бинар имеет функцию бесконечности. То есть он рассчитан так, что вы можете людей, которых вы пригласили в линейке, до пятой линии дошли, а что делать с теми, которые пятая линия приглашает шестых, седьмых, восьмых. То здесь подхватывает бинар до бесконечности тех людей. То есть у вас есть интерес работать на любую глубину с этим маркетинг-планом. Распределение мы сделали таким образом. У нас есть алгоритм изи-бизи, есть ручная расстановка и есть алгоритм изи-бизи. Да? Распределение сделано таким образом, если вы выставляете автоматическое по принципу, по алгоритму изи-бизи, да, это правильно сказать, что человек становится, партнер идет туда в ногу с наименьшим количеством баллов. То есть, так как вы в бинаре получаете всегда с меньшей ноги, для этого это вебинар, то, раз приглашив, пригласив нового партнера, он всегда идет в ту ногу, где меньшее количество баллов. И, и по очереди, по цепочке смотрит, приходя к другому партнеру внизу, он смотрит, где у него в его ноге наименьшее количество баллов, приходя к другому партнеру, смотрит, где его. И то есть, таким образом это обеспечивается максимально снизу до верху схлапывание пар. То есть на, на максимально выгодном позиции становится человек для вышестоящих и для людей, которых их пригласили. То есть это очень а, а, удобное распределение. У вас голова не болит, а поставить человека. Да? Вы всегда... А, то есть и это меняется, благодаря этой системе меняется направление. То есть если у вас обогнала одна команда, левая команда, да, вот, то в правую команду идет распределение. Если у вас правая команда сильная, то идет в левую. То есть таким образом он регулирует этот алгоритм. То есть вы просто приглашаете людей, не задумываетесь, а куда поставить человека, а как давай выгадать или еще. А поставил, надеялся, а он не работает. То есть здесь, если у вас у всех будет автоматическое распределение по алгоритму извизи, алгоритм так сделан, что он будет ставить в ногу с на меньшим количеством баллов. Не количеством людей, а количеством баллов. У нас есть настройка в левую ногу, если вы сами хотите регулировать. Это означает, что если вы такую настройку поставили, вот, или ваш партнер такую настройку поставил, у вас даже будет а, а, настройка по алгоритму, по... А, изи-бизи, это значит, куда выгодно поставить наименьшее количество баллов. Но если у вашего партнера это, оказалась эта нога, и у него стоит настройка в левую ногу, то ваш партнер пойдет на самый низ в левую ногу. Если у этого партнера стоит в правую ногу, то пойдет на самый низ, хотя будет пустые места в середине, пойдет на самый низ в правую ногу. Поэтому мой вам совет – Поставьте автоматически по алгоритму из-за и она будет равномерно все заполняться у всех. Таким образом. Естественно, если есть настройка в команду с наименьшим количеством баллов, если, допустим, вы, ваш, ваш партнер, вы пригласили партнера, и ваша сторона идет в левую сторону, и мы... С... Команда смотрит, эта команда на много на, настайменьшем баллов, смотрит у этого человека где такая нога и тоже в самый низ ставит э, партнера таким образом. Что еще здесь хотелось бы отметить в бинаре? Дело в том, за счет чего оказалось сделать бинар бесконечным, инфинити? Благодаря только что мы приглашаем людей, и каждый человек получает свой ID-номер, и по ID-номеру начисляются проценты. Именно эти проценты дают возможность не скамиться бинару. Он так рассчитан, что всегда, на любой момент времени, баланс 100% денег распределяется так, что баланс не идет в минус. Это очень важный момент. Сейчас в нашей компании, если вы видите в бэк-офисах, у нас как раз проходит по вот этой таблице, от 1024 человек до 2047, то есть полторы тысячи человек сейчас зашли в компанию, уже там осталось 500 с небольшим. Что означает эти проценты? Это означает, что если вы вошли по этим процентам и успели еще завести своих партнеров по этим процентам, это означает, что вы будете 20 центов со своей структуры, иметь до без... Именно с этих людей, неважно, какую они структуру построят, вы будете иметь 20% с их, скажем, с этого человека, да, какой он будет делать взнос. В этом моменте это еще немаловажный вопрос. Да? Если под вами оказался человек, который 18% делает, это не означает, что вы 20% будете все время получать теперь. Или если вот эти люди, которые зашли здесь, 40%, 33%, это не означает, что они со всего бинара будут 33%. Они а только с этих 16 людей будут получать 40%. Если они прозевали, спали, и уже пришло время вот таких э -э -э, таблиц, да, то тогда эти люди будут получать вышестоящие, будут получать 33% и так далее. Поэтому мы вам и советуем до 10% с половиной в бинаре, это очень жирные куски чтобы получить 10,5% с наименьшей ноги, это немногие компании такое делают. Так вот, мой вам совет, вот эти вот места, это вот, смотрите, до миллиона еще здесь хватает мест, да? вот эти места, чем больше в вашей организации будет людей с такими один номерами, тем больше будет ваш товарооборот. Почему здесь я об этом говорю? Вот эта вот табличка объясняет это. То есть вы заходите автоматически все на 60, условно, на 60 долларов по эквиваленту к биткоину, да? И заработав деньги, заработав деньги, с наименьшей ноги к вам приходит доход. Заработав, например, 100 долларов, из них 70 долларов идет к вам на кошелек, а 30 долларов отчисляется на апгрейд, то есть на инвестирование в вашей же позиции, но в другой сумме. Это означает, что если вы 200 долларов заработали, еще 100 долларов дополнительно, опять а 70 вы получили на кошелек, а 30 вы получили на этот счет, апгрейд счет он У вас уже там сложилось 60 долларов. Вот эти 60 прибавляются к 60 и вы оказываетесь на второй ступени. Вот эти, Как только хватает денег на этой ступени, срабатывает опять оплата вашему спонсору наверх. И таким образом до 2000 идет накопление. От ваших заработанных денег 70% вы немедленно получаете, 30% идет. То есть это означает, каждый человек, зайдя на 60 долларов, пройдет эту цепочку автоматически и заплатит 2000. Вот теперь представьте, с 2000 20%, 18%, 16%. Это уже человек будет, по, если он у вас зашел под один номером по 20%, это означает и 60, и 120, и 240, и 480, и э, 1000, и 2000. Будут для вас по 20%. С бинаром мы закончили. То есть такие маркетинг-планы продуманы таким образом, что вы быстрее других получаете больше денег. С одинаковым количеством людей вы можете заходить в любые маркетинг-планы. С одинаковым количеством людей этот маркетинг-план платит самое больше денег. Такие функции здесь спроектированы.